Друзья, всем привет! Скоро Рождество и витрины магазинов заполняются вот таким лакомством, который называется Туррон. Сейчас я вам в двух словах объясню, что это такое, кто не знает. Существует масса разновидностей турона и в каждом регионе Испании свои. К примеру, в Каталонии один вид, в Толедо другой, в Валенсии третий. И вот, что касается Валенсийского турона, вот такой турон и Аликанте, вот даже на другом примере, в каждом здесь его лучше видно турон Ариканта – это дробленый миндаль с яичным дурком и медом. Он существует в двух разновидностях, два вида – круглые и вот такая продолговательная плитка. И второй – Турон-де-хихона. Турон это перемолотый миндаль с яичным белком и медом. Остальные с трудом можно назвать миндалем. Это уже дань моды, как говорится, есть и с ликером, с и так далее. Но ну, натуральным является, как я имею в это Турон Хихона это Турон Аликанта, Кстати, фабрика тоже знаменитая, 1880. И вот здесь даже у них как с гордостью написано, что э, mm -hmm. сделано это все по старинному рецепту 15 века. Э, Туронде Хихона содержит э, 72% миндаля, и 27 меда от урона эликантных, 68 медаля и 31 меда.